Три вида будущего. Будущее, которое, скорее всего, произойдет, потому что оно, вот, мы можем предположить, что будет, если я определенным образом действую. Есть будущее, которое произойдет, если я буду сильно напрягаться. Я буду трудиться, стараться, и у меня получится больше. И, да, может быть. А есть будущее, которое кардинально отличается и от того, и от другого. Это будущее, которое возможно только в том случае, если человек изменит те вибрации, которые идут из его сознания. То есть поменяет уровень своего сознания. Изменив уровень сознания, он очень сильно поднимется над тем. То есть его будущее будет совсем другим и сильно отличаться от того, которое было бы сейчас, если бы я жил, как живу. Было бы, если бы сильно напрягался. Или, вот собственно, будет оно третьего уровня, совсем другое.